Каждый по-своему справляется с неуправляемым хаосом, который себя представляет матчмейкинг. У некоторых цель стать этим хаосом. Еще часть людей хотят победить, несмотря ни на что. <кười> <кười> <кười> Неважно кто это, выходящие читеры, убивающие своих, не затыкающиеся Сильвера Или люди, которые спод Эмку Сайленс вместо М4А4 Мы все горели от гигантского пламени под названием матчмейкинг Вопрос, как ты с этим справляешься? Потому что то, как ты ведешься в ММ, может много сказать о тебе как игроке. Но для одного из самых добрых, самоотверженных, стратегически подкованных легенд Кундерстрайка, это ответ простой. Стать совсем другим. Очень плохим. Встречайте плохого Фолина. Это альтер Габриэля Толедо, который он использует для борьбы с сатиотизмом в ММ. Плохой Фоллин. Злой. Так кто его убил? Он манипулятор. Чуваки, дайте мне оружие. Спасибо. О, спасибо, это лучше работает. Я забрал автомат у него. И как ни странно, он выражает тот нужный уровень агрессии, в котором нуждается большинство игроков. Он идет прямо на него. Куда ты идешь, если ты чёртов открывающий? Первый, кто пойдет бой на пистолетке, бога ради, прыгни, прыгни. Ты понял, прыгни. Такого больше не произойдет, как было сейчас. Итак, каким образом такая упрямая мерзкая личность стала ресурсом для полезных навыков и самой любимой личностью во всем Counter Strike? Если вы фанат киберспорта и не знакомы с Фолленом. Вы должны его знать. Он один из самых грозных аваперов за всю историю. Но помимо того, что он два раза выиграл мейджор, Фоллен стал крестным отцом на бразильской сцене Неважно, через классы, которым предлагается версия университета ПКС Или талантом находить неизвестных игроков и доводить их до совершенства Добавок к его статусу самого важного игрока в истории Counter-Strike Фоллин идеальный пример позитивности Он безумно скромный Ты лучший лавер Базилии no, Не, я даже не самый лучший лавер в своей команде И по-настоящему герой для всего поколения фанатов КС И... Я хорошо сыграл Фоллин? Хорошо сыграл Только скажи, что он тоже сыграл хорошо И как мы перешли из этого... Вот в это... Я им позволю поставить бомбу, ведь я такой тупой! Невозможно точно сказать, когда зародился образ плохого Фолина, но точно ясно для чего. Несмотря на доброту обычного Фоллина, плохой Фоллин — это интересный метод борьбы с котичным кошмаром под названием матчмейкинг. Плохой Фоллин — это шутка. Он родился, когда мне хотелось высказаться, но я сам этого сделать не мог, и я подумал, что это будет забавно. Из всех соревновательных культурки без спорта КС возможно самое худшее. На профессиональном уровне игрока шикарно структурированная симфония, битва навыков и тактики между лучшими, но на обычном уровне это котел из токсичных подростков, 30-летних расистов, на которые кричат эти подростки, и море людей, мешающих играть. В этом и проблема матчмейкинга. Он может свести с ума даже самых умных игроков и довести их до отчаяния. И неважно, насколько сильно ты пытаешься помочь своим тиммейтам, рано или поздно они точно обосрутся. Нет, кинь на бамбу, кинь дым на бамбу, кинь чертов дым на бамбу, нажми на бамбу, он не пикает, ты слепи его, цветы боги. И Фолин нашел решение этой ситуации, адаптировал сатирический образ стримера, который сможет бороться с гениальными решениями своих сокомандников. Еще раз, кинь флешку я готов. Узнаваемые по своим коронным очкам и очень нелепые улыбки, интересы плохого фолина, топтать всяких дермоедов. У вас есть флышки? Что? Что? Манерно плохие издевательства. И... Oh, no. притворяться гоночной машиной? почти когда обычный фолин собранный систематичный и бескорыстный плохой фолин кто угодно а только не он он физическое воплощение всего матчмейкинга когда я играю в очках если они меня спрашивают слушай можешь подсадить нет ты меня подсади вот так должно быть ты подсади о чем ты думал подсади мой член «Успокойся». подсадка не дает статистику подсади да пошел ты подсадить в окно блин подсади в окно Эй, чувак, чего ты в меня посадил? Oh, yeah. Да, если ты что-то не натворил, будь уверен, что он тебе об этом скажет. Что нужно сделать сейчас, чего нельзя было делать на пистолетке? Заметьте О, он упал вниз. <laughs> что ты, блядь, делаешь? Ты дашь ему умереть со спины. Люди обожают плохого Фолина. и с точки зрения изучения, они находят как ни нестанно полезным, когда он руководит каждым их движением. Двигайся, стреляй! Хороший раунд. Хорош, мужик. Дошло до того, что подписчики стали присылать видео для изучения плохим Фоллин и... И чёрт возьми, он беспощадный. Подожди, стикер КНСа и момент присылается мне, ты издеваешься. Отправь это к Серьезно? Кучу стикеров Фоллина на рынке. Два мейджера и пять долларов на аккаунте, и ты наклеишь стикер КНС -а на него? Ты иди ты нахер! Этот Фоллин, возможно, начинался как внутренний прикол, но со временем он начал набирать обороты, и из-за этого даже сервера уже не смогли его выдерживать. Люди начали много говорить об этом матче, но я хочу сказать, он будет легким. Объясню это по нескольким причинам, вы проиграете фейс Первое, ваш тренер старик Олло был лучшим игроком в 2015 Но я тогда даже не играл Я занимался другими вещами Когда начал играть, я у больше не появлялся Гвардин, я тебя видел вчера в тренировочной И мы пытались что-то изучить Но это было слишком для тебя Перемещаемся в нынешнее время И плохой Фолем, пожалуй, самый любимый мем во всем Counter-Strike Который вызывает восхищение и имитацию мы придумали плохого Тако, и он зашел слишком далеко. И вопрос, почему? И ответ очень прост. На каком-то уровне мы все плохой Фоллин. Очень легко быть плохим Алексом. О, я могу быть плохим Алексом. Пошел ты. Counter-Strike очень мастерски построенная игра. Но есть много случаев, когда она заставляет потерять свой рассудок, Главное контролировать свою злость и справляться с этим здоровым способом. Как бы это странно ни звучало, плохой Фоллин, это призыв к хорошему. Он помог многим людям в Counter-Strike справляться с агрессией и стать тем напоминанием, что единственным человеком, который вершит твою судьбу на сервере, это ты. No he Всем спасибо большое за просмотр, надеюсь вам понравилось данное видео про Фоллина. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии, не забывайте, что комментарий каждый для нас важен. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на Donation alert есть внизу в описании. Всем до скорой встречи и увидимся в следующих видео.